Открываем пакет стартового участника Golden Ring Ultra Trail в Суздале 2 августа 2015 года. Что меня... Э, да, кстати говоря, это мой номер. Первое, что меня поразило, что пакет абсолютно белый. Несмотря на большое количество спонсоров, они, видимо, записались очень поздно. Потому что каждому спонсору выделен очень маленький кусочек, но примерно стандартный. Соответственно, на момент запуска пакетов в тираж. Спонсор был АТО Колумбия и Сайкони. Я вот так прочитал. Кроссовки делают, что-то сейчас их рекламируют в интернете. Вот. И такое же место выделено для самого логотипа забега, Golden Ring, Ultra Trail. И вот это мне не очень понятно. Помогли же они. В центре пакета крупно написать Golden Ring, Ultra Trail а, там, 2015, 2 августа и Суздаль. Ну, могли, но почему-то не сделали, не понимаю. У меня в практике была ситуация, когда а, я... Сделал неправильно, согласовывал дизайн пакетов бесплатных для магазина, и я тогда точно помню, что... Все, что важно, должно быть крупно. И уж если спонсоров они поделили равномерно, непропорционально тем деньгам, которые они участвуют, а каждый выделит свой квадратик, то, по крайней мере, само название мероприятия могли сделать покрупнее. Итак, смотрим, что было дальше. Вот, кстати говоря, посмотрите. Вот футболка от Казанского полумарафона. Написано же крупно. Казанский марафон. Хоть Татфонбанк все и перекрывает, но, тем не менее, понятно, где ты бежал. Смотрим, что было в пакете. Начнем с самого ненужного. Самое ненужное в пакете. Опа, это газетка от Ginza News, от Ginza, Ginza Project с рекламой еды, новостей и всего прочего. Почему? Потому что Ginza Project организует в том числе питание на этом забеге. Так, перейдем к более существенному. Это мешок для камер хранения. Он черный, тоненький. Оп, сразу мы видим, что у нас есть. Не видно на черном. Затяжка для мешка в камеру хранения. Ну, неплохой вариант. Забыл, как там. Булавки. Булавки для номера. Так, поскольку пакет черный, должен быть где-то номер для камеры хранения. Сейчас мы его найдем. Отлично, вот оно. Итак. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот. Это комплект номеров для камеры хранения. Соответственно, вот это налипка этикетки. Это мой номер. Кстати, покажем. Упс. Вот здесь еще один спонсор у нас успел в момент печати. Номеров проникнуть. Так, это мы наклеиваем на черный пакет, чтобы легко было понять, к какому номеру пакет относится. А вот это э, браслет. Браслеты серии All Inclusive, которым помечают наших туристов в турецких отелях, все включено. Э, мы прикрепляем на руку, и фактически это является номерком для получения вещей в камере хранения. Ну, то есть... Нормально, нормально. скажу по-другому. Все хорошо они придумали с камер хранения. Ну, то есть не придумали, а взяли на э, заметку, так скажем. Я уверен, что мои вещи будут в целости и сохранности. Такой принцип организации был на московском марафоне. Э, единственное, что ну, пакетик такой простой, черненький, э, наверное, в целях экономии. Вот. Сумочки мне, конечно, больше понравились на московском марафоне, такой мега-пак, такой пакет просто реальный. Вы, кто смотрел мои видео, видели его. И мне понравился мешочек казанского марафона. Мешочек казанского марафона мне понравился больше, потому что он был из тканевого материала, то есть он мог, конечно, промокнуть, зато более приятный в эксплуатации и сделан был как маленький рюкзачок. Ну, а мы разбираем сумочку дальше. С камеры хранения... Все понятно, переходим к номеру, на номерах обещали, номера обещали сделать именными и написали, факеев, блин, ну лучше бы имени написали. Номера обещали сделать именными и сделали, вот написали факеев, ну бляха-муха, лучше бы имени написали, ну вот иду я такой иду, и хочет со мной девушка какая-нибудь симпатичная познакомиться и кричит, эй, факеев, что там написано? 1099 блин да я даже наверное не обернусь а вот было написано олег или олежек она сказала олежек привет и все контакт налажен но если уж печатаете э -э -э, как то выразиться персональные данные ну не скрывайте имя хотя на самом деле может быть здесь было связано с тем что я вы мне написал олег скобка фок 2501 чтобы меня потом Легко могли найти в Фейсбуке, ВКонтакте и в Ютубе. Ну, может быть и так. И поэтому они думают, что за странное имя человека, и вырезали его. Но проверить я это смогу только тогда, когда увижу именные номера других участников. Хотя, с другой стороны, зарегистрировался человек в полном э, в здравии в рассудке. Написал имя такое, какое она хочет быть на номере. Именно так я и делал. Я написал: Олег в скобках ФОК-2501. Потому что по ФОК-2501 вы можете найти меня в интернете нет, взяли обрезали факеев или краски им жалко не понимаю при печатании номеров применено, применено цветовое деление дистанция будет на 10, 30, 50 и 100 километров соответственно это 50 километровая дистанция вот она и она выделена синим если я правильно помню, 100 километровщиков будут белые. Но я с этим цветовым делением, честно говоря, не очень согласен. Я считаю, что самое важное должно было выделено быть ярким цветом. Вот 100 километров, красные, такие оранжевые, чтобы сразу было видно, ну герой бежит, или ты догоняешь героя, или он тебя обгоняет, все крутой момент. А у него будет простой белый номер, простой белый номер. Но, наверное у организаторов была своя логика, которая с моей не подходит, ну, не сходится. И второй момент, соответственно, раз уж здесь внизу нарисована вот такая вот дистанция, то можно было выделить отметку вот эту цветовую, чтобы тоже было, была какая-то связка, например, там, не знаю, там, таким же цветом она была сделана. Ну, это так, это замечание организаторов на будущее для тех, кто... Будет организовывать всякие стрейлы, номера, печатать Сейчас это такая модная движуха, что просто хоть каждую неделю беги и все делают там свои уникальные вещи Обращайтесь к мировому опыту, не знаете, как обратиться к мировому опыту Обращайтесь ко мне, я подскажу вам, как сделать это лучше, нагляднее Ну, профессионально занимаясь такими технологическими вещами, глаз наметан Вот здесь сразу обратил внимание Так, ну, спонсоры, слава богу, не очень сильно уделяются, и это хорошо не так, как в Казанском марафоне Татфонбан взял и заклеил эмблему э, самого забега. Идем дальше. Все оставшиеся – это бонусы. Реклама Гелиопарка, э, на территории которого или рядом с которым все это происходит. Он говорит, какой он хороший красивый. И даже скидку предоставил участникам. Но и со скидкой эта стоимость была выше средней по городу Суздаль. И я остановился в другом месте, но недалеко. Дальше. Вот. Новый спонсор, какой-то набор для атлетов сделал, и я не понял. Здесь написано «Трифлекс для суставов», такой тюбик, витамин С, и приклеена одна штука G&C LifeWell. Что там внутри, не знаю. Ну, какие-то вот такие мягкие витаминки, наверное, надо будет съесть. Плюс в том, что можно прийти будет с этим флайером, получить них карту со скидками до 50%. за Замануха, конечно, вряд ли на все будет давать скидку 50%, но для тех, кто интересуется... Витаминками давайте посмотрим Ставьте на паузу, чтобы вам внимательнее почитать Что здесь Вот так вот Вот, пожалуйста, адреса магазинов в интернете Facebook, Instagram Так что, кто хочет такие витамины кушать Обращайтесь Я эту упаковку съем Делиться ни с кем не буду Дистанция большая, витамины нужны самому Так, следующее на Экспо будет паста пати. Все бегуны накануне едят пасту и заправляются углеводами. Раньше я не мог понять, зачем это делают, но, прочитав кучу литературы, понимаю, что углеводы для забега на длинной дистанции самые необходимые. Без нее никуда. Даже все эти гели, которые пьют, в основном содержат в себе быстрые углеводы. Даже сквизидрин, который пишет вода для питья для бега. Там что-то 60-40 или 60% углеводов не содержится. В общем, это все дело нужное. И накануне едим углеводы. Они там в жир перевариваться еще, видимо, не успевают в жир перейти. Где-то в организме содержатся. И с утра ты так раз, и с углеводами с паста бежишь и делаешь очередной свой рекорд. Ну, обязательно схожу, потому что сколько я не бегал, ни на одну такую эту самую вечеринку не попадал. Видимо, мало бегал. А тут, наконец, заслужил. Так что это, это мы используем. И это мы сидим. Вот карточка дисконтная от магазина Marathon. Очень приятно. А, давайте покажем, где они расположены, какие у них адреса. Значит, вот, скидки там до 20%. Ай, я, честно говоря, не помню, попадались они мне в интернете или нет. Кажется, даже, кажется, даже попадались... Кстати, вот можете номер запомнить. И когда придете, вы конечно, скажете, а у меня карточка номер такой-то. Или в интернете, когда будете заказывать, бивайте вот этот номер. И все. И пользуйтесь. У меня уже столько барахла бегового накуплено, что мне, наверное, уже практически ничего не надо. Поэтому карточка есть, дарить никому не буду. А кто знает, как этот номер использовать, используйте себе во благо. К тому же я так понимаю, что она не, не шибко не именная. В общем. Мелочь, приятно Так, что дальше? Дальше Календарь наших стартов Isle of Running 2015 Ну, давайте покажем Школу правильного бега Можно в нее записаться на Бесплатное занятие И мы видим, вот беги, не хочу Беги, вот старты, вот старты Москва Кёльн Клагенфуд Австрия Рим нет денег за границу съездить отдохнуть. Купи билет, съезди, пробегись. Москва, таллин И это только полный. кстати, обратите внимание, полмарафон за 7 недель вас подготовят. Полмарафон за 7 недель. Давайте найдем марафон. Ну, марафон за 14 недель вас подготовят к марафону. То есть 7 недель это меньше, меньше чем два месяца, и вы бежите полумарафон. 14 недель, там 4 недели, ну 16, 3-4 месяца. Вы бежите марафон. Вообще круто, круто. Я до своего первого марафона через год доскребся. Ну, потому что я туда не обращался. Бегал по интернету и по собственной эти Переворачиваем. И тут еще Москва, Кель, Ереван, Марсель, Касис, Лиссабон. Пиз, б, бажаль, а, пиза Пиза. За на башню и это самое прыжками вниз. Бажале. Каждому участнику бокал вина вместо воды. Или вообще вместо воды будут раздавать вино. И что и опять пиза. 3 ноября, 19 сентября. Ну вот, гарды как-то отдельно выделено. Не знаю, что это означает. В общем, есть где бежать. Есть где бежать. Только надо деньги успевать, зарабатывать, потому что. Бег. Дело бесплатное, но участие в соревнованиях бесплатно не получается. А с учетом подготовки, экипировки, всякой фигни. Мигни, гелей, билетов. В общем, отель надо снимать, божале попить и т.д. и тп. Получается. Ой! Набегает. Так, ну и вот две последние вещи. Банданка, обещали каждому участнику бандану. опа она, Соп, соп, соп, соп, сот. Такая хитрая бандана, беговая, я уже с ними знаком, у меня есть такая от Asics, но вот это вот потоньше, полегче, и я решил, что я побегу с ней, ну, по крайней мере, возьму ее с собой, потому что по объему влаги, который она может вместить, я предполагаю, что это будет очень большой объем, и голову можно закрыть, и меньше она занимает места, чем кепочка, так что вот за это респект, респект. Уважаемые организаторы, я долго искал себе подходящий головной убор. Бегаю все с этой полосочкой, после пробегов на солнце у меня остается вот здесь вот светлая полоса, а черепушка обгорает и облезает, и вы можете видеть на ней пятна от предыдущих полумарафонских забегах И вот я надеюсь, что это станет моим любимым головным убором. Большое вам спасибо за то, что вы такую банданку положили. Ну и плюс в трейле, при пробежках наверное, в лесу там где-нибудь, это будет вдвойне неудобно потому что не будет всякая фигня на голову сыпаться. В общем, ой-ой-ой. Большое вам спасибо. А мы идем дальше. А дальше самое важное. Это инструкция участнику. Время проведения, место проведения. Значит, что нам тут дают? Единственное, что старты поменяли, все будем стартовать вместе, и не в 11 я, блин, не высплюсь, должен был я стартовать, а в 7.30. Это, конечно, трэш. Значит, очень важно вот следить за жидкостью. Это я точно понимаю, за жидкостью надо следить. Конечно, 500 мл каждый час столько я не пью на трассе. В этой ситуации мне бы литр надо было воды с собой брать на полумарафоне, как-то я обхожусь меньше. Но... Кстати, может быть, мои результаты хуже, потому что я мало пью. Надо пить больше во время бега, до старта, после старта. И здесь нам обещали карту забега. Абана. Вот. Вот карта забега. Мы видим здесь старт-стоп. Обозначены все точки. Отдельно есть энергии поинты. Так, где-то написано. Вот энергии. Видимо, Red Bull будет раздавать. Да, я забыл сказать, что Red Bull еще... Ой, баночка Red Bull, она в холодильнике у меня была выдана. И фактически по самому суздалю мы побежим очень мало. Вся основная дистанция проходит вот-вот-вот-вот-вот по каким-то окрестностям, по каким-то окрестностям, а 100-километровщики побегут на второй круг. Ну, я на это пока не способен. И еще, что мне очень понравилось. Вот, кстати, видим, новые спонсоры появились. Так, что мне еще понравилось? Советы, советы бегунам. Поэтому тем, кто не бежит, кто не получил эту карту советы, ставьте на паузу, и сейчас вы сможете это все почитать. Так, вот совет от тренера, как позавтракать. Источники углеводов, где могут быть. Ну и вот, следим за жидкостью. Так, где у нас эмблема Golden Ring? Бросаю вызов себе, бегу.